Образованность в нашем обществе идет действительно на убыль, что ширись в количестве, она теряет что-то в качестве. Несомненно, что пылка одушевления начала XIX века остыла, уровень философской и художественной литературы понизился, что интеллигенция сделалась менее интеллигентной. Пусть университеты множатся, пусть программы образования растут, пусть печатное наводнение проникает во все пары общества, вопреки всему этому или отчасти вследствие этого общий тон жизни делается все менее духовным. Ах! Что ты опять несешь? Я спросил с чем ты хочешь чай, с сахаром или без? Что значит хотеть? Да с чем ты чай будешь, А? -а, -а? Да без сахара вне ари. Ты опять опоздала. Ты, вообще, смотришь за временем хотя бы иногда. Вообще-то время линейно. Мы прогрессируем и развиваемся к тому, что лучше нас, и создаем изобретения, которые разрушают догмы и старые способы мышления. Не знаю, каким лесом здесь это. Но на самом деле время циклично. Мы снова и снова живем одними и теми же вечными циклами, которые проявляются архетипически, создавая иллюзию реального прогресса ха-ха-ха, ребята вы оба заблуждаетесь в каком-то смысле время является как циклическим так и линейным, в мире есть как прогресс, он же эволюция, который мы ощущаем напрямую так и циклические повторения и на макроскопическом уровне, поскольку и в циклическом повторении есть прогресс, и в прогрессе есть циклическое повторение, вот Утверждение одной из этих идей времени не исключает другую, если мы не пытаемся абсолютизировать одну из них, Рилток. Привет, я тоже тут, стою. Вам не кажется странным, что я ведро с водой, и пью чай, который по сути вода? А то, что нога пьет чай, это по-твоему нормально? Не подумал. Он нет, что я наделал. Что случилось, сраный мух? Я подумал о том, что мы в анимации и реальность все еще не имеет логических ограничений и смысла. О нет, может произойти что угодно. Пошли в пень, уроды. Ненавижу пить с вами чаек. Каждый раз начинается полнейший бред без какой-либо капли смысла. Просто так автор пытается шутить. У него не получается. Зачем ты возводишь все в абсолют? Возможно, это кому-то смешно. Просмотры же растут. Даже лайки есть. Кто-то подписался. То есть, по-твоему, автор хочет сделать кого-то счастливым этими мультами? Я думаю, что как раз наоборот. Несмотря на все льстивые уверения массовой культуры, цель жизни не счастье, а смысл. Те же, кто стремятся к счастью, пытаясь преуменьшить страдания или вовсе избежать его, обнаружат лишь, что жизнь становится все более и более пресной и поверхностной. Господи, что за бред я сейчас услышал? Лучше бы я продолжал быть обыкновенной емкостью для переноса воды, а не это вот все слушать. Согласен, а теперь валите, мне нужно подспать 20 часов. Претенциозное говно это все.